Всем подписчикам большой привет из э, летнего уже леса Сейчас я хотел вам показать и рассказать немного о лекарственной траве Так называемый пустырник Оно достаточно часто встречается у нас в Сибири И одна из его разновидностей это пустырник пятилопастной Растет на пустырях И многие не знают как оно растет Похоже немножко на заросли полыни молодой, но отличается в следующем. Это растение имеет четырехгранный стебель, то есть в виде который опушен, то есть у него есть небольшой пуль... волоски, пушок. Является одним из лучших успокаивающих средств или седативных средств. Многие утверждают, что даже действует лучше, чем валериана лекарственная. Успокаивает нервную систему и перевозбужденную симпатическую нервную систему. То есть помогает при плохом сне, при повышенной раздражительности. И также от тахикардии, то есть урежает частоту сердечных сокращений, снижает немного Гипертоническое, то есть повышенное давление заготавливается в виде вот таких вот отростков срывается, когда начинается цветение заканчивается вот таким цветком колос и цветок синеватые цветочки у него вот такие срывается значит, стебель не более 40 сантиметров и в тени быстро высушивается потом уже из этой травы Высушенная, можно делать спиртовую настойку, можно э, просто заваривать его на водяной бане и принимать э, как чай. Хорошо облегчает засыпание, снимает э, повышенную раздражительность. Э, есть упоминание, что можно использовать при сахарном диабете. Есть в продаже таблетки пустырник и валар но проще, заготовить самому он достаточно обильно растет если вы найдете его растет такими небольшими островками вот здесь вот есть у нас на пустырях пустырник пятилопастной почему название пятилопастной есть еще один вид пустырника потому что у него листик содержит 5 пальцев 5 лопастей пустырник 5-лопастной. Заготавливайте, сушите, сохнет он за 2-3 дня и потом уже используйте и лечитесь. Благо это пока доступное и бесплатное лекарство, которое у нас растет под боком. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.